Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим Исчезновение островов в Микронезии Климатический обзор за неделю Пример проявления заботы о других в обыденной ситуации Магнитные бури и как от них защититься Объединенная группа ученых из Австралии, Микронезии и Фиджи выявила, что как минимум 8 из 1500 островов Микронезии скрылись под водой. Это событие произошло в период с 2007 по 2014 год. Причинами, по мнению ученых, послужили повышение уровня океана, а также волновая эрозия. Площадь суши исчезнувших островов не превышала 100 квадратных метров. Океанолог Саймон Альберт из Университета Квинсленда в Австралии. Сообщает, что это первые уголки Земли, где скорость роста уровня моря достигла столь высоких значений, и они являются своеобразным прообразом того, что может случиться в будущем. По мнению ученых, рост уровня моря за последние 25 лет сильно недооценивается. За последние 100 лет уровень Мирового океана повысился на 17 сантиметров и продолжает расти. Как говорится в книге Анастасии Новых Сенсей Исконный Шамбал. После такого осознания я четко поняла, что жизнь, которую прожила, и то, что в ней сделала, — это песочный домик на морском берегу, где любая волна начисто смоет все мои старания за одну секунду, и ничего не останется, только пустота, та, которая и была до меня. Мне показалось, что большинство окружающих людей также тратят жизнь на песочные домики, замки, дворцы, тщательно строя их, кто дальше, кто ближе к береговой волне. Но результат у них у всех неизменно одинаковый. Когда-нибудь это будет разрушено волной времени. Но есть люди, которые сидят на суше и просто отстраненно наблюдают за этой человеческой иллюзией. А может быть, даже не наблюдают, а смотрят вдаль, поверх нее, на что-то вечное и незыблемое. Интересно, о чем они думают? Каков их внутренний мир? Ведь если они поняли эту бренность, значит они познали что-то действительно важное, действительно стоящее того, чтобы потратить на это свою жизнь. 2 сентября Индия Крупный оползень сошел на участок шоссе Чандыгарх Шимла, расположенный в 7 километрах от города Шимла, столицы штата Химачал Прадеш, Гватемала. Сильные дожди вызвали паводок на реке Пансасе в департаменте Альта-Верапас. Было повреждено более 70 домов, эвакуировано 300 человек. США. В пригороде города Лос-Анджелес в штате Калифорния пожары охватили 3,5 тысячи гектаров леса, эвакуировано 2 жителей. В районе населенного пункта Игл-Крик в штате Орегон лесной пожар охватил 1,2 тысячи гектаров. Мексика. Тропический шторм Лидия вызвал подтопление в городе сьюдат абрегон в штате Сонора. Франция. В коммуне Азрай, департамента МЭРТ и МОЗЕЛЬ на музыкальном фестивале в результате удара молнии во время грозы пострадало 15 человек. Италия. В провинции Тревизо выпал град размером с перепелиное яйцо. Россия. В Унинском районе Кировской области пронеслось торнадо из насекомых. Вихри достигали несколько метров в ширину и 20-30 метров в высоту. В течение дня на планете было зафиксировано 268 землетрясений, из них 32 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 3 сентября. Украина. В городе Ровно, Ровенской области, выпал град размером с перепелиное яйцо. В поселке Микуличин, Ивано-Франковской области, выпал первый снег. До этого в районе пронеслась буря с грозой и крупным градом. В результате удара стихии произошли подтопления города Ивано-Франковск. Швейцария. Проливные дожди на востоке страны, льющиеся с 1 сентября, вызвали подтопление и сошествие оползней. Местами количество выпавших осадков превысило 200 миллиметров. Великобритания. В результате проливных дождей подтопило графство Корноул в Англии. Уровень воды местами достигал 1,2 метров. США. В городе Санта-Барбара, в штате Калифорния, пронесся сильный ветер. Китай. На провинцию Гуандун обрушился тайфун Мавар. В результате вызванных стихией ливней полторы тысячи человек покинули свои дома. Россия В городе Северокурильск, Курильск, расположенном на острове Парамушир, в результате прохождения тайфуна Санву, река Кузьминка изменила русло, подтопив город. Улицы города Уфа вследствие сильного ливня с грозой и градом оказались под водой. В поселке Ягодное Самарской области прошел смерч. В течение дня на планете было зафиксировано 364 землетрясения. Из них 73 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,3. 4 сентября. Россия. Ослабевший до уровня циклона Санву вызвал подтопление на Дальнем Востоке. Мексика. В городе Сальтильо, штата Коуауила, обильные дожди вызвали наводнение. В муниципалитете Сан-Фернандо, штата Тамаулипас прошел торнадо. Казахстан. В районе села Сулуколь, Айтекибийского района Актюбинской области, возник сильный степной пожар. Венесуэла. В городе Каракас обильные дожди вызвали наводнение. Италия. Провинции Сасари в регионе Сардиния прошел смерч. В течение дня на планете было зафиксировано 299 землетрясений. Из них 49 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,1. Примеры проявления доброты и человечности. Александр Исаев, житель сибирского города Камень на Аби. Работая на заводе водителем «Газели», много раз замечал по пути на работу детей, идущих в школу, находящуюся в получасе ходьбы от дома. Общественный транспорт в это время не работает, и детям приходится ходить пешком в любую погоду. Узнав, что занятия в школе начинаются за полчаса до начала работы, Александр попросил у своего руководителя разрешения использовать автомобиль, чтобы подвозить детей в школу. Получив разрешение, Александр уведомил родителей и администрацию школы, что будет бесплатно возить детей в школу. Многие, конечно, не поверили и даже отнеслись к его предложению с опаской. Но со временем число маленьких пассажиров стало расти. А когда на страницах местной газеты рассказали об Александре, то жители стали доверять ему полностью. Как говорится в книге Анастасии Новых «АЛЛАТРА» «Гораздо большую пользу человек, как личность, сможет принести себе и обществу когда сам станет примером для других, работая над своими внутренними проблемами, преодолевая препятствия собственного животного начала. При этом, живя для людей и ради людей, человек прокладывает собственную дорогу. Все в руках человека. 5 сентября. Россия. В результате сильных дождей подтопила улицы Благовещенска Амурской области и города Брянска. Беларусь. В городе Минск прошел шторм со шквалистым ветром до 15 метров в секунду. В течение дня на планете было зафиксировано 334 землетрясения. Из них 44 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,7. 6 сентября. Россия. В городе Норильск выпал снег. Станица Благовещенская Краснодарского края прошел смерч. Мексика. Сильные дожди в городе Мехико привели к затоплениям улиц. США. В штате Юта эвакуировано тысяча человек вследствие лесных пожаров. Австралия, в штате Виктория, выпали обильные снегопады. Канада в городе Фолмут в провинции Новая Шотландия образовался провал глубиной 10 метров под жилым домом. Венесуэла. Паводки в штате Арагуа вызвали наводнение в двух муниципалитетах. В течение дня на планете было зафиксировано 359 землетрясений, из них 46 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,6. 7 сентября. Мексика. Разрушительное землетрясение с магнитудой 8,1 произошло в штате Чьяпас. Вызвал цунами высотой более 3 метров. Пострадали 230 человек. Без электроэнергии остались более 1,8 миллионов жителей. За основным землетрясением последовало свыше 60 авторшоков с максимальной магнитудой 5,7. В штате Геррера произошло землетрясение магнитудой 5,8, пострадало 2 человека. Землетрясение стало самым сильным в стране с 1985 года. В течение дня на планете было зафиксировано 346 землетрясений, из них 45 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 8,1. На зло неудачам, назло заварухам, Что ни было с вами, не падайте духом. Бывает, что носом, коленками, брюхом. Что ж, «Падайте всем, но не падайте духом». Евгений Вербин 8 сентября 7 сентября вышедший на сушу ураган Ирма, достигший пятой категории, обрушился на французские части острова Сен-Мартен. Разрушены 95% всех строений острова. Ураган также пронесся со скоростью ветра 44,7 метра в секунду, у Пуэрто-Рика и острову Тартова, после чего налетел на остров Барбуда со скоростью 83,3 метра в секунду, разрушив 90% строений острова, нарушив работу систем водоснабжения и электросетей. Половина населения острова осталась без крова. 8 сентября, достигнув Багамских островов, ураган снизил скорость до 69 метров в секунду. На Кубе в эвакуационных центрах было размещено 42 тысячи человек. 500 тысяч призвали к эвакуации из штата Флорида. Действие ветра распространяется на 170 тысяч квадратных километров. Ураган Ирма стал самым мощным ураганом в Атлантике за всю историю метеонаблюдений. В течение дня на планете было зафиксировано 448 землетрясений. Из них 160 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 8,1. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 533 землетрясения в радиусе до 20 км от действующих вулканов и на глубине не превышающей 20 км. Наиболее активными были вулканы Акьярлар и Лонгвели. Также произошло 34 землетрясения в 50 километрах от кальдеры Йеллоустон с максимальной магнитудой 2,3. В Йеллоустонском парке за три летних месяца выполнена годовая норма землетрясений, которая равняется 2000. Только в августе было зафиксировано 1029 подземных толчков. За три летних месяца число землетрясений превысило 2700. Всего за неделю более 77,5 тысяч человек стали климатическими беженцами. 6 сентября 2017 года на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка класса Х – 9,3. 7 сентября произошла еще одна вспышка класса Х – 2,2. Обычно подобные вспышки происходят на пике солнечной активности, в этот же раз на минимуме. Примечательно! Облако солнечной плазмы достигло Земли на 12 часов раньше, чем ожидали специалисты. Вспышки на Солнце вызвали магнитные бури на планете. Такие бури, входя в резонанс с органами тела, могут вызывать различные нарушения в системе работы органов. Поэтому во время магнитной бури у человека может болеть голова или беспокоить сердце, нарушаться магнитный баланс тела. Чтобы уменьшить воздействие магнитной бури на организм, Воспользуйтесь следующими рекомендациями. Сохраняйте спокойствие и позитив. Избегайте ссор и споров. Сократите или откажитесь от поездок в метро и поездах на время действия магнитной бури. Снимите с себя металлические украшения. Откажитесь от крепкого кофе, чая, острых специй, жирной и копченой еды, алкоголя. Не переедайте. Во время магнитной бури сгущается кровь а переполненному желудку будет требоваться больше крови, какая в таком состоянии будет двигаться с трудом. Мозг и сердце станут испытывать дефицит кислорода, что может привести к сердечному приступу или инсульту. Не приближайтесь к высоковольтным линиям электропередач и ретрансляторам мобильной связи. Старайтесь выбирать жилье подальше от них. Уменьшите количество железных вещей в доме. Если вас беспокоит сердечно-сосудистая система, Примите во время магнитной бури препарат, препятствующий подъему артериального давления. Обязательно проконсультируйтесь с врачом о том, какие препараты вам можно принимать. На переносимость магнитных бурь влияет состояние сосудов, поэтому сосуды необходимо тренировать. Этому способствует контрастный душ два раза в день, плавание в бассейне, посещение сауны, каждодневные физические нагрузки, бег и ходьба. И самое главное.